Стираем пар. Вроде бы не очень грязный был, но на самом деле. Вон вода тутая. Так, принцип. Вот. А, красота. Так вот, постирать парус в принципе можно и в обычной ванне. Главное его не комкать, а вот так вот раскладывать. Как он идет. Дальше. С небольшими складочками. И тереть. так, с моющим средством, не в кипящей воде, чтобы руки держали. И так вот в принципе можно довольно-таки большой парус отмыть. Ну, вот так вот ополоснуем тоже вот. без перегибчиков аккуратненько. Вот это вот. у нас где-то 5 квадратных метров небольшой тем не менее, такой достаточный парк Помыл в обычной ванне. Вот так вот, сушим пруса после стирки. Развешиваем на фале по передней шкатуре и сушим. Кату очень нравится дело. Так, ну и после стирки, конечно, святое дело парусину отгладить. становится конечно с двух сторон можно еще угонуть но это будет совсем избыточно на стыке да? То здесь то здесь две большие разницы ну и собственно все потом в трубочку его сворачиваю готов на хранение до лета сейчас будем делать из нашего паруса стрижа который карманом одевается универсальный который еще блик пазу у меня две мощные одна короткая Деревянная, другая с ликпазом металлическая. Повыше, чтобы он ставился и туда, и туда. Карман, в принципе, здесь довольно-таки большой. Мачта деревянная влезет, даже если немножко по боку пустить электрос. Электросом будет вот такая вот веревка 8-миллиметровая. Вполне достаточно. Сейчас мы ее вот так вот сюда прикрепим прихватим прошьем и таким образом добьемся что у нас будет парус ставится и туда и туда вот, собственно. это будет для подъема его так вот Ничего сложного. Приступим. Так, пришивать вот будем вот так вот. Натянули файл. Таким углом довольно-таки крепко. Как можно здесь зафиксировал я с проколом. И буду просто так вот поджимать. Идти вдоль его. Пинц, пинц, пинц. Так, так, так. Это окошко я оставлю Так как стриж У него идет гик вот здесь Хотя был вариант еще пустить, как говорится, понизу, Чтобы просто угол не 90 градусов был А другой какой-нибудь ну, Собственно Начало уже заделано И поехали дальше неудобно телефоном снимать в принципе здесь все понятно начнем шить так ну вот так вот где-то и получается наш ликпастрос занятие довольно таки муторное но в принципе все получается такой ликпазик, электросик, вернее для ликпаза. Так вот, прошиваем. Здесь немножко обтягиваю через каждый сантиметров 10, можно реже, я думаю. Все вроде красиво и надежно. финишная прямая Такой Вон -таки. красивенький вот такая двойная шкатурна по сравнению кстати с одетом на мачту в карман немного даже парусность увеличится в принципе, добавится сантиметров 10. А 10 сантиметров на 4 метра с половиной высоту. Это, в принципе, полметра по Тоже неплохо. Это на всякий случай оставлю тоже карманчик. Здесь у нас для стакселя уже от мачты от деревянной идет ролик все, сюда залепим наверное пластинку под угол чтобы как раз форму ему придать треугольную поддерживал все в общем парус очень неплох